с вами Сергей Бердачук, в этом видео я расскажу как раскрутить сайт, как привлекать клиентов бесплатно. На самом деле совсем уже бесплатно не получается, потому что в любом случае вы платите своим временем, но как минимум раскрутить сайт не так сложно на самом деле. Есть два документа у Google Adwords, у Google, поисковой системы Google и у Яндекса, которые описывают основные правила, по которым Работают поисковые системы. Они вкратце состоят в том, чтобы давать людям полезный контент. Суть поисковых систем именно в том, чтобы отвечать на вопросы пользователей. Соответственно, ваш сайт должен решать проблемы. Те, те вопросы, которые люди набирают в поисковых системах, вы должны на них ответить. Дать красивые картинки, дать красивые видео различные материалы, которые помогают людям решать их вопросы, решать их проблемы. По сути, именно в этом заключается основная идея за раскрутку. Второй момент: для каждой страницы сайта надо прописывать заголовок, который будет интересен, который будет описательным и показывать, что конкретно на этой странице. Описано. То есть тот запрос, который вы в поисковике набираете, обычно по нему и делаем заголовок страницы. Плюс прописываем тайтл. Тайтл это внутреннее описание, тоже заголовок, но он более расширенный обычно. У него особенность в том, что он должен быть уникальным. То есть то, что вы набираете в поисковой системе, и вам возвращается набор результатов. Посмотрите, что он выдал, и по аналогии составляете похуже заголовок, но он не должен пересекаться ни с одним другим. Следующий элемент это description, то есть краткое описание вашей страницы. Реально это примерно 160 символов, которые воспринимает поисковик, на основе которых описывает тот текст, который будет показываться в результатах поисковой выдачи, в сниппетах. Фактически вот это вот элементы, которые нужны для того, чтобы ваш сайт раскручивался. Далее делаем навигацию, делаем удобный сайт именно для решения проблем. И по факту, чем больше материала будете, Добавляя, чем лучше будете его линковать, тем лучше будет продвигаться сайт. Используйте те, эти техники и удачных вам продаж.